По мне, мои детки малые, плакать будут. Ну, коли детки малые, ах, плыви себе на здоровье.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 Тупайте вы с бусами. Удружила. Да, я тебя на прощанье поцелую. Oh, my God. видали что ж в матушка на мороз без шубы вышли Непорядок это! Да что ты, Емелюшка, какая-то... По щучьему по моему упрошению. Яви сюда! Шубы-лисья, полушалок <чих> шелковый! Матушка, где вы? Да здесь! Царской дочери есть не дают. Отведай, царевна, гуся. Гусь белокрылый с яблоками, с черносливом. Вкуснота! Вкуснота! Ой, царевна! Да. Дом жареный! Ведай, царевна, мороженое так во рту и тает. Вкуснота.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 Да не турка, а доктор микстурка. микс Ну вот, я и говорю, вещая каурка, а? Ага. Царь-батюшка, прикажи, Пусть бегут гонцы во все концы. За моря, океаны, за воры великаны, Пусть они кликнут клич. Кто царевну несмеянну рассмешит потешит, За того ее царь замуж отдаст не будет, будет, не Будь по-твоему, генерал, получай за совет. Рудь серебром. А пока наше царское спасибо. Ура! А ну-ка, дрова, берите сами, кладитесь в сани. Боишься, Мишень? Иди сюда. Будем водиться, ну? <свист> <Ой, ой. свист> Полегче, брат! <свист> Голодно, ребятишкам. Да меду три колоды. дождь смешит. Царь прикажет, дураки найдутся. Ну ты ищи, а мне некогда. А ну-ка, Сани, ступайте домой, Саней. Я тебе покажу, мужик-катротик. Ну? Погоди, парень! Погоди! Я тебе платье сделаю! небою! Пощучи... Ион! Ион! Ион! Ой, парень, посиди! Ой, что Ион!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 Молодец, Мишенька! Холодно, ребятишкам! Обернись зима лютая летом красным! Типа. Гаврилу Гаврилу много силу, На дебедино маху села свечи по биваху. Тар-мар, рост-мар, на две пары, тар на две пары, на пары, Руки-крыки, зубы-щуки, Олганас на всякие штуки, и лицом Гаврила князь Не ударить тоже в грязь. Тар-мар, рост-мар, на там. Король Толстопус и его племянники. Из страны, где растут леденцы и пряники. Карл Карл, эти малыши, всем хорош, только ростом -то не вышел. Ай, два! -а -а -а. Эт, аха, из страны, где водится халова и нуга, mm -hmm. да.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 Батюшки. Ну, а его как звать? Холопьеротка. Чего-чего? А? Роза это глаза обе То Кто, кого душит? Ох, о ох складная птичка. Ну, а меня-то звать. Sorry.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 Какой, генерал, предоставить мне мужика земелю. Рад стараться, царь батюшка. А, -а, -а. а ежели не доставишь и тебя, и всех холопов твоих на кол посажу, и потешу. Примного благодарен за твою царскую вилость. Ай, два. Пади, Емелюшка, поди, не гневи царя батюшку. А его матушка, что гневи, что не гневи? Один черт. <как> <как> Ай, два. Что ж ты, Емеля, упираешься, а? Царского приказа не слушаешься. Ой, два, а. Ха! Не про меня царский указ писан. Что? Хм? Тарися дураков, а имели не такого. Не пойду к царю. Иррол! Аворись! Ну-но-но-но-но-но! Никче напивес! Узять Емелю приступал! Ты Ебелюшка! Теперь видишь, кем дело имеет? Емель? Вижу, Ебелюшка! вижу! Ну то-то, то-то! с нами во дворец, а то нас старь батюшка всех на кол посадит. Мы люди подневольные, Мелыш, Мелыш. Мелыш. Мелыш. Мелыш. Ну чтоб без людей на кол не сажали, ладно, поедем. А на чем ехать? Ой, да, левый-левый. Ха, ха ну это ты сам левый-левый, а у меня ноги не казенные. или не За мной! Поехали в поездки, Я верю, что дойда по труду, Значит, ты правым глазом шибче плачешь, чем левым. А? Нет, не шибче, нет, одинаково. Обыми глазами одинаково! Кому мои кудри, кому мои русы достанут, Кого раз чиста <музык> доставали судри, доставали трусы, красный девять, Ну, посмотри на меня, дочка. Ну, засмейся! будешь делать? батюшка Чарь! Меня здесь нет! Честь имею, роддом! Ай-пай, Ай-пай, у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 Да тебя пальцем кнешь, ты и рассыпешься. Левый левый, левый, Смеши царевну, да поскорей. А я все равно не рассмеюсь не засмеешься нет посмотрим Жених. Вот это жених. Теперь Лотков честным пирком, да и за свадебку. А полаумели бабы. Это мужик, немытый, не мытый нечесный. Ну как я могу за него царскую дочь отдать? ха Да ты очумел, что ли?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 Мне нужна жена веселая, наработающая, а не бездельница. Имелюшка, я больше реветь не буду. Я буду веселая, я буду работящая. Ну если так, будешь работать. Ага. Дело другое. Садись. Ох, ох, догнать! Схватить! Повесить! Ах! Ах! на посадить! Схватить! Поймать! Догнать! Повесить! Ах! дракони вы за печкой погоню.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 Um Маша! Невеста наша! красавица какая! Дай я тебе поцелую, Машенька! Емелюшка, где же жить мы будем? И жить будет где? ли поле возьмся ты за дело станишь мига